Здравствуйте, с вами этот магазин Инструмент-центр. Сегодня у нас идет обзоре набор комбинированных ключей от фирмы Ханс. Ханс на 16 предметов. Код товара по каталогу идет 166-16-MI. Набор поставляется в металлическом кейсе. Идет вот такая упаковочная коробка. Здесь коробка полноценная, как видите. Указывается на коробке размеры ключей, которые идут в наборе. Указывается пожизненная гарантия на инструмент Ханс. С обратной стороны вы найдете еще дополнительно, какие наборы ключей присутствуют в каталоге Ханс. Хорошая полиграфия, это кому важно, допустим, часто дарит инструмент на подарок. Хорошее качество коробки. По размерам ключей, которые в наборе идут, это 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 и 24 ключ. То есть все ключи подписаны на самом пластике. Такой, э, сам кейс идет металлический, внутри вот такая пластиковая вставка, в которой находятся сами ключи. Надпись на ключах HANS, логотип, 22 мм это, допустим, этот ключ. И номер по каталогу, по которому вы можете найти данный ключ в каталоге инструмента HANS. Кстати, этот номер следит о том, что инструмент оригинальный, идет HANS. Материал изготовления кромбо сталь, сверху идет защитное покрытие, сам ключ матовый, только вот сам рожок идет глянцевое покрытие. И также HANS э, логотип есть на пластике внутри. Так, видите, ключи здесь, я же говорил, на пластике имеют размеры, что удобно, потому что вы сразу видите, какой ключ в какой ячейке лежит. Общее количество ключей в данном наборе 16 штук. И теперь кейс. Кейс металлический, это, конечно, большой плюс, что он не пластиковый. Запирание здесь на две металлические защелки идет. Рукоятка складная, также идет из металла. На верхней крышке логотип ХАНС, надпись ХАНС и сам логотип. Кейс, одним словом, можно сказать, классный, потому что он металлический и все сделано. По габаритам вес набора 2,9 килограмма, ширина 44,5 кг, длина 19 и Высота набора, высота кейса 5,5 см. Рекомендуем покупки данный инструмент. Спасибо, что наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.